Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так Games, И мы продолжаем наших приключения Ингрид. Ну, чем мы остановились? Мы остановились на том, что мы пытались пройти тетушку, но у нас что-то не получалось. Но я побродил, а если мы вот так сделаем? Любить. Случная книжка, Достижение получено. Это мне подсказали Закинуть книгу. Так, она же потом вниз пойдет, да? Или наверх? она пойдет. мы глазики уже ставили в прошлый раз но как я смотрю сейчас они у нас все равно видите остались на месте мы сейчас попробуем хлеб дать вон тому пиздюку и но он нас в прошлый раз съел поэтому как будет развиваться дальше событиями пока я непонятно Единственное, что я понимаю, это вот, надо сидеть ждать Давай, иди наверх И я пойду О, а сейчас она свою челюсть не смотрела счастлив отлично проклятый замок ничего не выходит угу. а там что-то шепчет такое странное о смотри мне все нужно зуб поставить если я сюда поставлю зуб то вот этот а нет это просто карамельная конфета с зубом ой я надеюсь она меня сейчас не заметит здесь не заметила. Хорошо, пошли наверх. Не знаю, что я сейчас делаю. М -м, пойдем, глаза поставим. Посмотрим, пароль, наверное. Помните, вон там на картине были камушки. Вот здесь вот, можно поставить глаза. А, стоп. Раз. Два. Там, по-моему, был квадрат. Так, треугольник. А, ромб, круг, треугольник. Ромб, ромб, круг, треугольник. Ромб, квадрат, ром ром круг, треугольник. Все, я запомнил. Квадрат, ромб, ромб, круг, треугольник. Там еще какое-то отверстие для зуба. Может сюда конфету поставить? Нет, не работает. Квадрат, ром ром круг, треугольник. Ну хорошо. Тогда отправляемся дальше. Тетушка, где сейчас? А она как-то сейчас вообще не шибко и двигается сюда в комнату, заметили? Она сюда вот, например, вообще не ходит. Может, я что-то здесь пропустил? Угу. О, бля. А, нет, смотри, свечи она не зажигала. Есть что-нибудь? Нет, ничего нету. Может я отсюда могу зуб выдрать? А, смотри. Зуб. То, что мне нужно. Детский зуб. Количество один. Может, мне нужно у нее еще одну книжку украсть? детский зуб количество один, а там на фотографии ей зуба не хватало, может это он? Пошли-ка попробуем, Вот а там он еще один как будто зуб лежит. детский зуб количество один, вон видишь на фотке зуба не хватает. Давай проверим. Не, нихера хера. Че у себя выдирать придется? Выдирать? Не, не, не придется, ладно, тогда не понимаю. Я только что бродил, я выдрал зуб из картины, хотя никаких действий там вообще не было. Вы понимаете это или нет? У меня два зубика есть. Перевернуть бы этот Чан. Да руки морать не хочется. Ну, ну ладно. Нравится. Наверх. Сейчас посмотрим, что будет. Еще одну книжку мы с... угоним у нее или нет? А нет. Да ладно, тогда пока не понимаю ничего. Ну, пускай спускается вниз. Пусть спускается вниз. Ну а она еще книжку сначала прочитала. Вон еще один зуб лежит. Она сейчас закончится читать? Придет сюда. Сейчас она придет сюда, мы заберем зубик. Бля, детей жалко. Можно у детей зубы повыдирать? Но мне кажется, это будет грех. А нам нельзя грехи делать. Сколько у нас по грехам? 8.25. 8.25 это 33, да? Получается. Жалко детишек. Вот видишь, зуб лежит. Никакого взаимодействия нету. Я вот так уже несколько раз Бля, тихо. опасность была опасность пойдем вон еще зубик смотри а сколько надо зубиков сюда положить А надо 5, 6, 7, 8, 9. Квадрат, ромб, ромб, круг, треугольник. Понятно. Смотри, вон там зубы есть. Там как раз 4 зуба. Как мне открыть это дело? Проклятый замок! Ничего не выходит! Не кричи. Да я вообще ничего не понимаю. Где мне столько зубов найти? Они же еще и не подсвечиваются, вообще никак. Никакого взаимодействия. То есть ты просто их вырываешь. Че, у себя вырывать? Выдирать себе зубы! Ага. Значит, в доме их полным-полно. Значит, будем бегать, нажимать на Е. Это нам не нужна сейчас подруга. Пошли, будем зубы выдирать. А у него можно выдрать зубы? Нет, нельзя. Я только зря сюда пришел. Получаются какие-то ходилки-бродилки непонятные. В локация чересчур сложная и замудренная. Зачем такую делать было? Ладно, давай буду искать дальше зубки. Я пришел, и на кухне появился бесенок. Наш бесенок. Мы пока спрячемся. А его здесь не было раньше. Какая патока, текстура, что за божественный купаж. Признать готов всю минуту я кулинарный гений ваш. Немного сладко челюсть сводит, зато придет конец с вами. Сейчас достану поварёшку, которой я стучу по лбам. Хуя А что если я знаю, где сейчас наша беглянка? Говори, а я тебе достану баночку из тайника. Неужели меня сдаст? Набягалась и прикорнула на вашей перине. Что за дерзость? Ага, молодец. Побегай, пока не поздно. Почему ты мне помог? Мы же с тобой играем, не забыла? А я при случае готов помочь. Здесь есть тайный выход. Найди его. Ага, это видимо вот этот, который с зубами. Главное, что не здесь. Остальное меня не волнует. Меду хочешь? Или леденец? Соси свои леден... Бля-бля-бля быстрей она сюда идет прячься. Так, он мне сказал, что есть тайный выход. Угу. Угу. То есть, они могут быть где угодно, правильно? Блять, как мне эти зубы-то искать. Я просто шел и жал Е. И зуб нашел. Вы а что, прикалывать? А зачем так спрятали зубы, что я их найти не могу? Так, она еще больше передвинулась уже. Уже лучше. Блять, ну блять, ну, ладно, я пойду искать дальше. Ну, почему не, нельзя было подсветить? А где подсказки? Ладно, разберемся. Она меня словила уже 8 раз. Я хочу попасть к бесенку и все, не могу. Я не понимаю немножко эту игру. Ну как, я игру понимаю, но вот эта загадка в плане поиска зубов. Хорошо, он появился, но... Э, надо просто смотреть по сторонам и искать эти зубы. То есть, вы прикалываетесь. Почему не забыла упростить все? Давай с ним еще поговорим. Чего, прионелла? Не могу отыскать детские зубки. А -а -а, так вот что между зубов моих застряло. Ну тетушка, а -а -а. а же и в мед кладят. Прикол. А еще можно? Извини. Говорит лишних зубов у меня больше нету. И что делать туда? Потому что мне там нужно еще три. Правильно? Да, еще три надо. Ну, один я, так понимаю, придется выдрать у себя. Правильно? Иди уже давай Пойдем попробуем один сюда выдрать Но ну, я честно, даже представления не имею Где еще могут быть зубы Выдирать тебе зубы? Да их в доме полным-полно А, Подожди, значит в доме еще есть Ладно, давай еще раз С бесенком поговорим может, он нам что-нибудь подскажет? О! Еще один зуб Так, она сейчас должна пойти вниз Мы идем сюда Точно, я говорю, придется себе зуб выдирать не просто так мне эти пассатижи дали. Эти же пассатижи. Так. Квадрат. Ром. Ром. круг, Треугольник. Ну, как я и говорил. Пасаначек, да? А ведь могла бы быть ты нормальной женщиной. А не пиздой вот такой унылой. Так, пойдем дальше. Смотри, еще помнишь у нее у меня такие же инструменты, которые есть у нее в руках. То есть в теории что-то должно произойти. Может мне эти инструменты нужно будет? Больше О. нет сил искать. Придется дергать свой. Уже этого только вырывание ногтей? Так где она сейчас? <Слышко> Нихуя себе ты меня из дверного прохода вырвала. А как так-то блять? Так, ладно, зуб у меня на месте. Зубчик кто у меня на месте? Пошли. Так, код мы помним. О! Квадрат, ром, ром, круг, Или квадрат. Квадрат. Треугольник. Нет, квадрат, ромб, круг, ромб, треугольник. Вам побежал смотреть. Я посмотрел квадрат, круг, ромб, ромб. Ну, круг, треугольник. О, лилуй. И она же не слышит этого, да? Что золотой зуб? Поигра с сохранена Чудеса да и только. Синьба, Такая вот я, девчонка Так, этот зуб, я думаю, поставить нужно сюда Потому что больше некуда Так, и он сказал время про 7 часов, да? Или сколько? А, 7 часов, это получается В другую сторону вот так, да? Нет, не так. Наверное, все-таки этот вверх, а этот вправо. Ааа! ты что? Хорош! Ура, мы пошли. Блять, я не знаю, что было хуже Здесь или там Везде какие-то внеочередные зубы И мы просто идем в шоке, смотрите, у нее аж плечи вжались. Бедные дети везде зубы валяются Как я понимаю, это просто смена локации? Да, смена локации Ну что, новая глава? Глава один. с О, он меня уже здесь ждет. Как тебе обстановочка? Слушай, дай сперва в себя прийти. Ума помрачительная кусок, да? Времени у тебя целая вечность. Ну и где мы? Мы на кладбище. Имею в виду, его даже местные боятся. Ну ты После же здесь После дома сидишь. тетушки... Я уже ничего не боюсь. На-на. Согласен с тобой. <связывающий> То, что было в доме у тебя, это полный пиздец. Мы все еще в игре. Тебе водить. Надоело мне это все! Хочу домой! Под надгробный камень вода сама не течет. Без труда не дойдешь никуда. Пословицами заговорил. А? Пословицами говорить бесит! <связывающий> Чудной малый. Ой, ебаный сыр Да ладно, ты отстанешь от меня или нет? Сахарный мой Девчонку не встречал Видел? Как выбежала, так сразу под лопату Смотрителя и попала Да неужели? А то споткнулась об сучок И сразу в гроб И поминай, как звали Смотрителя так Под лопату или в гроб Говорю же, злые духи сцапали и в гроб, а смотритель еще и лопаты добавил по темечку. Сладкий мой, ты выдумываешь или правду говоришь? Выдумываю правду Я и говорю. Выдумываю? Конечно, выдумываю. Я всегда что-нибудь сочиняю. Натура у меня такая. Так видел ты девчонку или нет? Какую девчонку? Здесь их много бегает. Все с тобой яс. Ну, ушла и хорошо. Бля, бесенок, оказывается, друг. Это что? Что это за звук? Раз, два, три. Тут без звука. Раз, два. Раз. Тут без звука. Тут без звука. Да ладно, я... я просто подумал, что... А, не хочу. Я просто подумал, что один удар это количество буквок, которые там написаны. вас смотри, там что-то лежит. Это что, из этого? Из Древнантыла 8, блядь, текст. Отвратительно прекрасное зрелище. Согласен, ебать. Красавец, нахуй. Половинка медальона. Будет. Это смотрите? Не с половинка медальона. Смотри, ну та дверь была закрыта, я предлагаю пойти в эту. О, ябушки, соробушки. Понял? Бля... А -а -а! Пошли-ка назад Ну что, остается сюда идти Ага, а здесь нужна будет половинка медальона Вон дырка, блять. Да что же ты такая тяжелая? Это просто ты маленькая, слабенькая. Ну я маленькая, слабенькая. Половинка есть. Там что-то сверкает. Что мне туда делать? Это что? Значит, что-то нужно будет поставить туда на пьедестал. А может там просто в темноте нельзя ходить было? В этом вся фишка. Типа я иду, он у меня догоняет. По звуку, да? Все, я ушел. Ага, отсоси. Кальмар ебаный. Фух. Значит, мне нужно найти вторую половинку медали. Да ебаный сыр. А -а -а -а. По звуку. 记录一下 ну вот еще один призрак Протрячки, я не призрак не может быть откуда здесь взяться живому человеку из мира живых представь себе действительно не мираж а ты санта кто? я красный деревчик гробы сколачиваешь? заставили Сижу на привязи уже целую вечность. Ясно. Ну, я пошла. Постой, девочка. Ты ведь можешь мне помочь и поискать ключи от кандалов. Могу и помогу. А что мне за это будет? Мне есть чем тебя отблагодарить. Еще наверху я научился вдыхать жизнь в дерево и создавать истуканов помощников. о мы знаем Было его. трудно мне приходилось ходить на заколдованное где мы озеро. это видели помним во второй Здесь части игры сделать куда проще мертвая вода повсюду занятная история при случае расскажешь подробнее так что ты говорил про истуканов они безотказны и могут буквально все во второй Дай части игры про, про него рассказывалось. Мы делали сами таких истуканов. Вот, возьми моего лучшего истукана. Он будет служить тебе. Это теперь мой малыш? Иди сюда. А ну, если он меня задушит? Он точно лучший? Выглядит не очень. Нормально выглядит. Служить новой хозяйке. Хуем еще раз говорить. Какая Постараюсь тебе помочь, но ничего не обещаю. Я буду ждать и надеяться. Я помогу. Не трогай инструмент. Понял. Инструмент не трогаем. Девочка! Будь осторожна. Смотритель не любит чужаков. Хорошо, но кто такой смотритель? А, ебаный сыр. Нифига себе. Я теперь могу телепортироваться между этажами Понятно? Мне нравится когда она выходит с ноги такая Бейм! Мне этого смотрителя отвлечь. Я сейчас пойду он спустится, спорим? Какая жуткость. Не знаю, по-моему, классно. А, а, так должно быть или нет? Видимо, так не должно было быть. Получен достижение, мимик. Зато достижение получил. Все, дедуль, давай, бывай. Вот очень, блять. Нет. Так предметы у меня остались. У него там тоже он портрет ребенка какого-то. То есть я бы не сказал, что он уебан Сиди Сейчас он пройдет, вылезем Я там что-то подобрал, блядь Какой-то алмазик или что это вообще такое Без понятия, блядь, что за говно пресс-папье. Может, как-то могу взаимодействовать с этим? Прошу, Пусть он ласковый, он такой доверчивый. Ну, будем думать тогда. Может просто назад вернуться. У меня ж есть теперь мелкий. И пойдем похимичим... Э, похимичим в том первом помещении, которое было, которое мы открыли. Вот в этом склепе. Может быть там просто что-нибудь найдем интересное? Но тот чел с руки это реально как и торговец из э, Resident Evil 8. Выглядит прикольно. Там скорее всего место какое-то для чего-то Что-то можно положить, вот смотри О, все-таки можно использовать Лезь в чей малыш Достань мне сокровище Я надеюсь, с ним все хорошо будет Отлично, хорошо Главное, что с ним все в порядке, иначе бы я себе это не простил О, ебаный сыр Что, подожди, можно попробовать Ничего нельзя попробовать Но остается эта загадка А пал не знает для чего, но это, видимо, для торговли какой-то Ага Заяц бежит быстрее всех Делаю угу. значит слона нужна Вот как-то так Нет, слишком. Дал. Или надо, чтобы они на солнышке были. Нет, так слон с зайцем почти одинаково идут. Значит, зайцем надо первого выпускать. Не, слишком далеко. Там практически одновременно надо. Заяц его все равно обгоняет. Да? Значит, на первый слон. Смотри. Слон. заяц. Не сказал бы, правда, что он его обгоняет. Ну вот надо попасть, получается. Я думал, в солнышко. но ну, сейчас буду пробовать. У меня получилось, и я попал бы. О, смотри, там что-то дали мне. Что это такое? Цветок, найденный в склепе. Может, надо сюда положить? Да, вроде как нет. Может, к тому спящему? Ну, он реально похож а если мы с бесенком поговорим М? а он есть девочка помоги мне я здесь он от гробья что, что тебе думаешь? нужно я сбежал из плена и теперь хочу домой к, маме. К мамочке, он хочет! Забыл, как ты ей грубил, а мы все помним. Да, я, я был ужасным сыном и товарищем, но я все осознал и хочу вернуться домой. Помоги мне! Я знаю, ты выберешься отсюда! Забери меня с собой! Хорошо, поступай, как знаешь. Девочка, я еще не решила... Заберу. Ты с моим кузеном встретилась. А чего не рассказала? Да странный твой кузен, блин. Неприятный тип твой кузен. Путался под ногами, отвлекал от дел. А он наоборот, высокого мнения. Говорит, что твой пример ему наука. Серьезно? Ну да, сбежал, а мне не помог. Ненавижу. Да он сбыть товар торопился. Личная выгода превыше всего. Я это запомню. Да мы и сами-то такие. Да, смотри. Попросить прочесть вежливо. Прошу прощения. Можно попросить тебя прочесть содержимое? Любопытно. Что там у тебя? Вау! Теперь. Кажется, я начинаю понимать эти символы. Так а что-то? Здесь описан ритуал из книги мертвых, способный перенести тело с кладбища на соседний остров. Речь, правда, идет о мертвом теле, но, полагаю, это не принципиально. Я тоже на это надеюсь. Нет, <свят> <свят> <свят> но это шанс сбежать. <свят> Такой себе шанс. Умирать неохота. Ты в аду. Смерть не самое плохое, <свят> что может с тобой здесь случиться. Это точно. Лучит неутешительно. Так что нужно для этого ритуала? Потребуется мертвая вода и любая драгоценная вещь. Ну где все это взять? Не унывай! Ты в царстве мертвых! Если хорошо поискать, то откопать можно все, что а У О. меня есть драгоценная а -а -а. вещь. А -а -а. Я заберу тебя, собака, Девочка, как Девочка, посмотрим, на... Пойдем, подойдем к торговцу. Он уже очнулся, и я думаю, он мне может что-то подсказать интересное. Ну, например, например, что? Приебать он страшный, конечно, торговец Посмотри на эту ебанину Да? Эээ Откуда свет? Кто смел нарушить мою негу? Я плавал в море с Теперь Джека прибился Воробья. к брягу Из мира бесконечной пустоты в мир суеты И кто повинен в этом? Отлично Еще и в стихах вы как будто чем-то расстроены. Конечно, он толстенький душа спал. Душа пропала у меня. Да не моя, конечно, а из психотеки. Вернуть ее хочу назад и под замок закрыть навеки. Может быть, я смогу вам помочь? Помочь? А что, твоя душа вполне попалишла? Нет, попошла? не моя душа. Вообще-то я не это имела в виду. Помочь найти пропавшую душу. Но не бесплатно. Давай, я деловых, деловых людей люблю. Хорошая. С интересом подхожу к торгам и сделкам. Достань мне душу. Отблагодарю. Похоже, тебе не привыкают. Я вижу к переделкам. Так, он мне дал банку. красивый камень вижу я в твоих руках опал коль мне глаза не в изменяют, камни он не духов манит в деловых кругах никто такие камни не меняет ага я понял тебя я понял значит в попал я наверное, могу заключить мальчика правильно если ты говоришь что он Манья духов О, в теории Давай уберем банк Если я хочу ему помочь Значит надо брать банку Ну, пойду брожу сейчас низу, Может что-то и получится из этого Смотри, я зашел еще раз в склеп И тут были черепки Произошло? Может банку? Не, ничего не происходит. А, а вот Что и душа. Смотри, так может давай мы ее в банку засунем. А, смотри. И туда опал. У меня есть душа И мне я мальчика могу спасти И мне не нужно его, им жертвовать Понял как Так подожди, если я делаю много хороших дел Ай! Все равно 8 грехов Огниво девочка не тронь Вдруг мне захочется курить ага. Держи духа Души собираю я, но и другие ценные предметы. У меня есть Любая ценная Вещь мгновенно может быть твоя, коль что-то на обмен притащишь мне ты. У меня есть ценная С готов признать Класс, да? Давай его скорее мне, а ты умелая воровка. Эх, молодежь. Так этого малыша я не буду продавать. Такого мне что ничего не надо запресс Столько дерзости, иди А если я назад, Обратно он... обменять! Надо подумать, что мне нужно. Наверное, маска мне нужна. Правильно? Или нет? Mm -hmm. Смотри, мы когда говорили с бесенком, он говорил, что он не может что-то понять. Вот здесь на книжке нарисовано солнце. Тот же элемент, и с учетовым мы собрали медальон. Давай возьмем книгу. Пойдем попробуем. Мне вот почему-то кажется, что вот книжка должна была быть. Потому что он прочитал свиток и ему чего-то не хватало. Он говорит, я начинаю понимать, но мне не хватает, правильно? Девочка, я еще не так я решил уже все. Давай Посмотри, какую вещицу я выменила у торговца. Так, так, так. Что там у тебя? Старая кладбищенская книга учета. Странно, что на обложке делает солнце. <свуки> Ничего интересного нет. Сплошные цифры, имена. Одна дата помечена кровью. 1524. 1524, запомни. <свуки> 1524 Для чего мне нужно 1524 может теперь книжку отнести смотри я отношу книжку и поменяю ее на что-нибудь другое или как лучше сделать Мне кажется я лучше сейчас возьму маску помните комнату с как его? Там эти глаза были страшные Может, если я буду настолько страшным, как Смотритель, я смогу пройти дальше? Обратно а <звук> <звук> Давай маску <звук> Ну, я похож на Смотрителя Мне кажется, если меня не узнают, то все будет ок Они ведь там среагировали именно как сигнализация. Лифт пошел. Бэм! Снайди. Здорово, отцы. Там вон еще шкатулка есть, не забывай. Такая же маска. Отлично. Смотрите, сюда вряд ли ходят. Там, кстати, у черепа ключ в носу. А, это лестница вниз. ёбушки воробушки Сколько же тут загадок? Один, 5, 2, 4, помним? Вон он, один пять, четыре. И что здесь? И какой у тебя толк? Одна тяжесть, я устала. Я особенный, дубовый, липовые мои братья легкие, но и толку с них меньше. Ладно. Вон один пять Что мне делать? А что-то. Может еще ниже спуститься. А, давай возьмем фонарь. А? О, ключ. Чудесно. А я бы его даже не заметил Слишком темно было Я так понимаю, теперь надо наверх Или с этой стороны тоже что-то есть Не, нету Сейчас совсем-совсем наверх Ну Вон, 1-5-2-4 Пошли наверх, мы взяли ключ Ключ от чего будет? От головы скелета? Или нет может благодаря ей я как-то смогу и что-то выцепить ну вот просто видите голова может сюда что-то может приехать или еще что-нибудь ну теперь я думаю пошли вниз обратно блин ну вот это вот ходилки бродилки поднимись вернись мне кажется что-то изменилось сейчас Здесь как-то стало по-другому. Ярче что ли стало, светлее? Да нихуя не изменилось. Хочешь, я тебя... Нельзя, хозя... Ой, бля, я не понимаю. Смотри, что я нашел. А Если а ходить с фонариком, смотри на комнаты. Видишь? Ставь здесь. Смотри, комнаты освещаются. А, сука. Какую возьмем? два первую вот эту. Там солнце нарисовано, как там... О, ключ. Теперь можно ехать? И... А от чего ключ-то? Я как-то вроде никаких замков не видел. Или это может... А, это, наверное, ключ от копилки. Потому что это нихуя не копилка. Спорим, это не копилка была? Бля, лолкек, чебуречный человек. Ты понял фишку? Вот это рофл. Нас пытались заскамить, но мы не мамонку. Давай уходи быстрее, хрен моржовый. Да в смысле, блять, дедуль ты охуел? А так у меня есть исключи. Сейчас пока он там шуршит, смотри. А нет. что-то ключ от кандалов моего друга Ого, какой огромный ключ но явно не от моих кандалов Я ходил-дродил. И смотри, какая запоминальность. Если это копилка, у нас же есть там китайская монетка. А вот это, я уже думаю, ключ будет от конуры нашего Папы Карла. Да, да, да. Серебряный ключик. Свобода, дед. Девочка, спасибо тебе. В твоем сердце есть доброта. Не растеряй ее. А по моему лицу не скажешь, что я сшибка добрый. Хм. Ну что, что с руками? Все равно восемь. как смывать грехи? Что это? Долото? Это что? Столярный инструмент. Но он красивый. Может мы можем за столярный инструмент что-то выменить? А что мне нужно? Пойдем пробовать. Ой, не знаю, что у нас получится из этого. Но единственное, что я могу предположить, в самом склепе, где мы... В самом склепе, где мы забрали духа, где мы забрали духа, там есть место для чего-то, и туда можно что-то поставить. Ну, что и туда можно поставить из того, что есть? Вряд ли шкатулку. Откуда столько тер... Давай тебе вот долго красивая Столярный инструмент, довольно простенький предмет, но ценность все же представляет. И гравировка намекает, кто им работал много лет. То есть лет. это папа Карлон известная личность здесь. Я выбрать уже или нет? М -м? Вот это что это? Это вообще взять нельзя. Ну, ни книга и не маска, мы ее пользовали, но ну, не думаю, что шкатулка. Давай возьмем Гаргулию. Прости, но предложить тебе я трубку не могу. Мала еще совсем. А у меня здесь крепкий сбор. Понял вас. Ну, а пойдем попробуем Гаргулию поставить. Ну, смотри, везде гаргули нарисованы. Вон сидят на моделках. Тут гаргули, там гаргули. Поэтому я думаю, это в принципе очевидно. Вот это, чем мне нравится эта игра, здесь а, очевидные вещи, они не очевидны наоборот. Ну как? О, работает. Хорош. Проклятие, какая же здесь темнота! Ебаный сыр. О. Ладно, пошли наверх. То есть мне нужно что-то найти сейчас будет. Может, огонь какой-то? Нет, если мне нужно... Если around, там камин... Скорее всего, нужно разжечь костер. Девочка! Посмотрим на... Кто вон тот гигант? Из лавки сувениров? О, это целая история. Он не всегда сидел на кладбище. Во времена моей юности Эврар был куда подвижнее. Эврар. Глесил по округе и собирал всякое барахло. И вот однажды в его ручонке попала баночка с душой. Он нарек себя коллекционером и принялся искать еще. Еще, еще. В итоге я обрел счастье здесь, с каждой собранной душой, а -а -а. он становился все больше и больше, и превратился в то, что ты видишь а -а -а. сейчас. И как мне теперь это развидеть? Это точно не моя проблема. Кстати, твоя душа тоже была бы ему интересно. Нет, нет, нет. Я не, не собираюсь торговать своей душой. А кто говорит о покупке? Не смешно. смешно. Маленький засранец. Колье у меня. Прекрасно. А ты думала не найдешь. Оставь у себя, а я поищу подходящее место для ритуала. Я уже нашел вроде как. Но если мне нужно дерево я пошел бродить, искать дерево. Ну, по-другому никак. Я потратил полчаса. Ну, почти, блять, чтобы найти дерево, смотри, где оно. Ты, блядь, прикалываешься надо мной. Ебаный сыр, это шутка такая, или что я? Туальти. Мне, кстати, да, торговец дал нам Огнева. Ну и сказал, правда, вернуть его, но мне кажется, мы его уже не вернем. Попробуем разжигать Что-то мне подсказывает Что мы и деревянного человечка тоже сожжем Хотя бы мне этого, конечно, не хотелось Мне его... Ну, он классный какая... Так, огнево Никакого эффекта Давай доску Коварный ритуал. Полученное Никакого. достижение. А, а может надо было сразу просто малыша сбить? У меня Значит выбор, без жертвы здесь не обойтись. Но я пыталась. Прости, малыш. Но ты должен послужить великой цели. Как я счастлив, что могу быть полезным. Я всегда об этом мечтал. Я рад, что он меня понимает и... Ужасно. Прости, но правила здесь придумываю не я. Там ключ? А, да, ключ. О, мертвая вода. Мы помним, было две воды: живая и мертвая. Живая была синенькая, а красная это мертвая. Да, мы играли в предыдущей части. Так, у нас есть все кусочки медальона. Ой, медальона. А если я ему огнево верну? Он будет как-то по-другому на меня реагировать? Или мне просто с огневым надо уйти? Не, давай попробуем вернуть. Ладно, сюда. Да, да уговор есть, ложь. уговор. Мне дали... Полилась хлеб дотлани, небось Мне дали достижение. Уговор есть, уговор. Круто. Хорошо. Так, у меня есть все, и мы можем забрать душу мальчика. 33 хороших дела и 8 злых. Не знаю, какая у меня концовка будет а -а -а, хорошая или про -про -про плохая. Девочка, я еще не Ну что? Все необходимое у меня. Внимание! А теперь супер игра! Ты ч, блядь? Мертвый вакцин! Давай сюда! А колье наденешь во время ритуала! Пока тебя не было, я нашел подходящее место для ритуала и все подготовил. И заберем мелкого. Склеп с горгульями у входа. Встретимся там. Так мы же там были уже. Как паренька с собой забрать? Девочку, посмотрим. Так а как его забрать? <свист> Ладно, тогда будем. Не получилось у меня забрать мальчика. А, Ингрид, наконец че Ничего не смог его душу забрать. Начинай ритуал. Я готова. Приступим. Но есть один нюанс, хотя вряд ли он тебя смутит. Видишь, гроб, это для тебя. Потрясающе. Он послужит телепортом. Боишься? Блять, конечно боюсь, я бы а? в гроб не лез. Еще чего? Я бы в гроб вообще не залазил. Приступим! Надеюсь, я ничего не перепутал. Сука, нет, только ты попробуй нашалить. Бараш, кандал, зову, ку -ку, интритив, тову, дырил, бараш, а нас там уже нету. Только соплю свою выкидывай. Нас там нету. Глава 12. Река. Пошли. О, ебаный сыр. Через похожую реку, ехал брат из второй части, помните это? Какой-то водопад. Только что был в вашем мирке, проверял какая там нынче погодка. Довольно теплая, самое время вернуться. Признаюсь, ты меня сильно удивила. достижение на пути исправления. 33 получено достижение. Добро, я сделал хорошую концовку. руки. Ад пошел тебе на пользу. И ты искупила все свои грехи. Я искупил их? Игра окончена. Можешь смело идти сквозь водопад. Я искупил все грехи. Разве я когда-нибудь тебе врал? Врать, может быть, не врал? Но постоянно что-то не договаривал. Тем не менее, тебе хватило сообразительности, чтобы достать все необходимое для ритуала. Я думала, что сойду с ума. Да, было, кстати, не я это просто. Пришлось много побегать с Спасибо тебе млох за помощь. Я бы не справилась в одиночку. Ладошки, я поплыл. Рабидач. А это, видимо, те детки, которые не дошли. Красиво, да? Мы вернулись к маме. А game бай Ой, чуть не ударил стол. Блин, в очередной раз я поиграл в офигенную игру, просто невероятную И если вы любите такие вот логические загадки, где нужно просто подумать и быть внимательным эта игра для вас, она интересная, необычная, ламповая И она прям погружает туда, и ты переживаешь по-настоящему за одного, за второго и за третьего Ну, очень круто Мои дорогие,